Если вам интересно, как приготовить швейцарскую меренгу ручным миксером на водяной бане, тогда оставайтесь со мной. Всем привет на моем канале. Сегодня буду готовить швейцарскую меренгу ручным миксером 300 Вт Bosch номер 3010 модель. И Я делал обзор на этот миксер, сейчас ссылочка у вас появится на экране. Мне понадобятся белки трех яиц. Не забудьте изначально взвесить свою миску. Так, получается 246 грамм минус 106, это 140 грамм, отлично. Значит, мне понадобится в два раза больше сахара, это 280 грамм. Так, вода в миске у меня уже начинает подкипать, и я свою пластиковую миску буду ставить на кипящую воду. Для начала мне полностью необходимо растворить сахар, затем я уже буду взбивать. Если вы боитесь использовать пластиковую посуду, берите стеклянную, ставьте на правую баню и заваривайте точно так же мерингу. Уменьшаю огонь и отправляю плавать в миску. Теперь увеличиваю, чтобы вода все-таки подкипала. И периодически помешиваю, проверяю крупинки сахара. Вот такой у меня миксер Bosch Clever Mix 3010. Моя, э, сахар уже у меня здесь растворился. Я начинаю взбивать. С маленьких оборотов. Потом увеличиваю на максимум. У меня всего два режима. Так. Минимум и максимум. И покажу в ускоренном виде. Десять минут я заваривала меренгу, она получилась у меня довольно густая. И самое главное, быстро ею начать работать. По мере остывания меренга теряет свою структуру, она становится рыхлой, более, как бы, немножко как быстрее засахаривается. Поэтому, если вы делаете все быстренько, никаких проблем. Потом не возникает. Все мои работы на канале по безе. Сейчас ссылочка появится у вас на экране. Смотрите, переходите. Именно с этой меренгой я работаю всегда и очень довольна. Просто показала вариант ручного миксера, так как свой я отдала в ремонт и осталась с ручным. Так что, кому это видео понравилось, было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам самого доброго. Пока-пока.